Ой. Ладно. выключить плохая музыка. Плохая, очень плохая музыка. Выключись. Привет, любители! Привет! Овощей! Приглашаем вас. Ешь морковку! Ферму, где вас ждут свежие морковки. Все, кушайте морковку! Будьте очень здоровы! Всем доброго времени суток. С вами Валерий, и мы продолжаем проходить с вами Barrow Hill Итак, мы связались с девушкой с радиостанции, но связались в тот момент, когда на нее кто-то или что-то напало, короче. Не знаю, как насчет ее уничтожило оно ее или нет, но вот собаку, собаку, похоже, все кердык того. Сейчас я вам покажу где-то тут. Вот, собственно, собака. Знакомьтесь, Уинси. Собака нашей радиоведущей. Окей, у нас открылся вот здесь проход. Давайте сходим, посмотрим. Что же там такого? Я так предполагаю, что... Этот проход приведет нас на радиостанцию. И, возможно, и, возможно, мы... Мы можем встретиться с убийцей. Возможно. Но это не точно. Шорохи какие-то. Угу. По бокам ничего нет. Спуск просто куда-то в темень. В темноту просто. Может здесь что-то еще есть. Окей. <смех> это какое-то какое болото. Это похоже на болото. Так, фонарик у меня выключился. Теперь я ничего не вижу. Окей. Опа, смотри. Вороны или вороны, кто это. Там что-то. И... А, о, я, я так полагаю, вот это вот это радиостанция. Нам, в принципе, туда. Вот эта дорога ведет, значит, туда. А, здесь еще какие-то. Развалены. Давай-ка сходим сначала туда. В развалины посмотрим. Блин, такие звуки, прям кто-то бультыхается в этом болоте. Какой-нибудь водяной или, не знаю, там леший. Так, смотри, какой-то крест. Это, это могила, что ли, наверное. Взяли с вами, кстати, несколько даров. А, дар рыба нашли. И дар соль нашли. Так, сюда, здесь у нас ничего, здесь у нас камыши, это я походу обратно, угу. ну пока в принципе, опа, кто здесь? Ну Давай-ка вот сюда сейчас заглянем. Крест с каким-то символом. Что означает этот символ? Кто разбирается в кельтской мифологии, пишите в комментариях, что это за символ, может он это пригодится. Так. Водичка хлещется. Так обошли этот знак. Здесь еще что-то. Можно что-то сделать скрипком. Опа. Монетки, книга. Так. Тень пала на землю и пришло время совершить обряд. Я пишу эти строки для моих последователей. Знание должно передаваться из уст в уста. Вера моя пошатнулась, но я знаю, что должен сделать. На душе моей лежит тяжесть, и разум мой опутан неверним... Не... а, неверием. Некоторые подозревают меня в связи с культом прошлого. В аббатстве есть шпионы. Они ждут, наблюдают. Приспешники глаз Танбура подобны кубку ядовитых змей. Если меня застанут в миг проведения обряда, я буду изгнан. Я мечтаю о мире между всеми, э, всеми религиями, но люди этой земли не согнутся в, э, в поклоне, ибо подобны они этому древнему дубу, что стоит здесь надменно и неподвижно. Они не хотят слушать, они не хотят знать, они не умеют забывать. Они помнят пути прошлого Ибо они дети этой земли. Я должен совершить ритуал. Под покровом ночи приду, я к ней просить наставления. Она поможет мне. Она знает тайные тропы. Я должен идти. Тени становятся все длиннее. Время пришло. Как и мой отец, я буду готовиться к церемонии. Тот, кто спит, не должен пробудиться. Окей. А... Так, это что? Что это такое? Металлический артефакт. Что это за куча железа, свар... сваренная куча железа. <смех> Металлический артефакт. Окей, ладно, допустим. Так, опа. А вот это самое святилище Ну, часто, кстати, часто вот этот рисунок светилища э, нам попадается. Надо будет туда наведаться. У нас все-таки есть, как бы, фонарик, и можно туда пробраться. Вот. Так, что еще здесь есть? Больше ничего. Ладно, допустим. Так, давай сюда еще заглянем. Это, короче, какие-то строки какого-то а, а, чела. А что меня сюда перекинуло? Так, стоп. Что-то прям вот, знаешь, вот на этот кусок земли, короче, прям... Сама камера повернулась, короче. Не зря. Надо запомнить это место. Так, что у нас еще здесь есть? все больше ни черта. Надо запомнить, короче, это место будет. Ладно, пошли дальше. Вот. Э -э -за записи какого-то чувака, который, я так понимаю, из года в год да, делал какие-то ритуалы, подношения, чтобы нечто не пробудилось. И вот, короче, из-за раскопок это вот нечто, она пробудилась и теперь карает Городок этот Барохил. Это как бы вот все, что я понял пока что. Так, а мышь. Окей, в корзинку. А, смотри. То, что мы берем в корзину, оно здесь не появляется оно, оно, по идее, лежит в корзине, я так понял, да? Мы взяли желудь И теперь камыш взяли Хотя, вот это вот не камыш, это как-то по-другому называется Я не помню, как это называется в реале Так, погоди А, мы дали Ладно Вот я не помню как он называется О боже Смотри Ой шорохи Ой что-то здесь сейчас Мне кажется будет Так Терешка из пятерочки Ты смотри как просто вырвали дверь Ее просто вынесли Так, можно туда пройти. Он R. Можно сюда пройти. Давай пока в окрестности посмотрим. Угу. Так, а вот здесь что у нас? мо -ма мама Это уже, это, это уже серьезно. Какой-то рык или что это? Гул такой. Так, бочки, бочки с газами так понимаю, да, либо с топливом каким-то. Да, а? хорош Так, вот туда еще не сходили. Распредил, вот так вот. А, и все что ли? Я думал. Ну ладно. Окей, пошли внутрь. Ну, с богом. А вот, в принципе, это вагончик, короче, откуда транслировала эта девушка свою станцию, радиостанцию. Так, окей. Это проволока какой-то а, of hill погоди 585 три1 а это ее номер станции ладно допустим кстати смотри меню не могу выбрать не могу сохраниться даже теперь могу <с 1> так ладно um, чуть непонятно что там нарисовано ее фотки хорошо это что у нас Опа. Лежак для собаки в Инси. Это что? А! Это металлодетектор. Металлоискатель. Он разобранный, на кровати лежит. Понятно. Надо собрать. Нужно будет собрать. Это нам пригодится. И в принципе я предполагаю, где его можно будет использовать. Да, грибочки всякие хорошо хорошо грибов набрал грибов набрал надо будет посмотреть что это за грибы вообще так ладно металлоискатель справочник для начинающих Работаем металлоискателем если вы решили посвятить себя этому хобби, то не приобретайте для начала дорогой детектор. Простые приборы для начинающих позволят вам получить бесценный опыт работы с металлоискателем. Все приборы, даже самые простые, откроют перед вами чудесные возможности для поиска сокровищ. Но только объединив ваши знания и умения, вы достигнете успеха. Теория и практика. Для начала изучите историю вашей местности и исследуйте приборам доступные вам места. Скорее всего, вы обнаружите предметы, которые находятся на небольшой глубине. целой этой практики разобраться с различными сигналами, которые подают подает детектор. После этого вы сможете исследовать более сложные зоны, которые охотники за сокровищами обычно пропускают из-за из сложных показаний прибора. Тренируйтесь на пляжах, парках и даже на собственном дворе. Копайтесь весь всегда! Каждый раз, когда ваш прибор подает сигнал, пытайтесь выкопать то, что он обнаружил. Так вы понаучитесь распознавать разные типы сигналов. Многие детекторы можно настроить так, чтобы они пропускали некоторые типы объектов, например гвозди или крышки из-под бутылок. Однако помните, чем больше ограничений вы установите, тем меньше ваш шанс найти что-то стоящее. Избегайте исследований э территории, на которых может быть много подобного мусора. Детектор будет воспринимать его и подавать хаотичные сигналы. Чистые территории. Если вы знаете какой-то территории, на которой уже проводились подобные поиски, попробуйте исследовать ее еще раз после дождя, когда земля размокнет. Мокрая земля лучше прослушивается детектором, и вы сможете обнаружить нечто захороненное очень глубоко. Также вашим союзникам станет ранняя весна, во время которой многие находки поднимаются ближе к поверхности. Ураганы, которые часто приносят ценные вещи на пляже и ветер, развивающий песчаные дюны. Не забывайте исследовать уже изученные территории. Ужайте землю и частную собственность, всегда забрасывайте земли, землю ямы, которые вы выкопали, иначе кто-нибудь может наступить в одну из них и сломать ногу. Выбрасывайте мусор, который будет попадаться вам в процессе поисков, иначе вы рискуете постоянно наталкиваться на одни и те же объекты, выпуская из виду настоящие сокровища. Заодно вы сделаете свой вклад в очистку нашей планеты от мусора. Рекомендации. Человек с металлодетектором всегда привлекает внимание. Пусть люди привыкнут к вам. Вам редко удастся поработать в одиночестве, но тем не менее старайтесь избегать толпы. Работайте во время дождя или после заката солнца. Окей. Кстати, я, я тоже все хочу... Ой, как бы Блин, детектор это прикольная штука. Знаешь, полазить, поискать. Что-нибудь интересное, стоящее. В эфире. А смотри, отражение в эфире на русском, а при входе было на английском. Хорошо. Так, ладно, давай, что вот здесь, вот здесь, вот здесь. Фоточка собаки. 15.30, это ваша волна. Радио Барухил на волне, 15.30. Это, короче, записи. Вершины мира, радио на волне 15 и Это, короче, вставочки, которые она записывала, да? Оу. Ой! Ладно. Выключись плохая музыка. Плохая, очень плохая музыка, выключись. Привет, любители овощей! Приглашаем вас посетить нашу морковную ферму, где вас ждут свежие морковки, только что и земли и многие другие развлечения. Это настоящий праздник морковки. Мы открыты в выходные. Увидимся. Настоящий праздник морковки. У, -у, -у ешьте морковку. Музыка с вершины мира. Радио Берухил на волне 15 и 3. Мы вещаем с вершины мира. Радио Берухил 15. Легендарное радио с вершины мира на волне. 30. Какой секси голос. 15, Вы слушаете музыку на нашей волне. <сёк> Тут, давай, Привет, любители Привет! Приглашаем вас в нашу морковную ферму, где вас ждут свежие морковки, только что и земли, <сёк> и многие другие развлечения. Это настоящий праздник морковки. Мы открыты в выходные. Увидимся! Все кушайте морковку, будете очень здоровы Так, ладно Да что за дичь она началась Только что меня морковка повеселила, а тут да Звуки сразу какие-то плохие Так, ладно на... Фотки у нее собаки Кстати, смотри, две собаки у нее. Окей Компьютер Пожалуйста, идите пару по для снятия блокировки. А, как? Оп. Ну это я думаю проще парень репы, да? Винси. Вин. Все. Так же? Неверный. Погоди, как пишется. Винсей. Винсей. Винсей. Уинтей Уинтей Ну это вообще легко <с -tick> Так, фотка собачки Интернет, мой блог Так, что у нас там в интернете Отсутствие доступа в интернет Соединение с интернетом не установлено В автономном режиме В автоном, автономном режим так. В эфире Фаблоус Фаблоус 15.3 Войти Привет, вы слушаете радио Барухил, лучшее радио на всем Юго-Западе. Я Макхари, и каждый вечер я веду эту программу, которая состоит из сладкого джаза, сочных ритмов и прогноза погоды. Наша радиостанция ведет свои передачи из фургона, который стоит у подножия Барухил. Мы пережили все от пожара до потопа. Честно, ливний, разлив рек превратили это место... Настоящий заливной лук, но мы еще держимся, и мы. и вы сможете слушать наши чудесные радиопередачи, пока нас совсем не, затопи... не затопит. Так что включайте свои радиоприемники и присоединяйтесь к нам в студии. Я, Элис, и мой пес Уинси. Вечером только начинается. Сейчас небольшой перерыв, а затем целых четыре песни без рекламы. Окей, так погоди, стой. Я еще не посмотрел. А, добро пожаловать на официальный сайт Горного пирога. Сайт посвящен кулигарным успехам Дороти Элис. Горный пирог. Кстати, мы пробовали, да, горный пирог там какой-то. Классический горный пирог, тающий во рту и нежный бисквитный пирог, покрытый сладкой сахарной пудрой и украшенный кусочками вкуснейшего шоколада, способного сравниться по качеству с лучшими бельгийскими сортами. Превосходный вкус классического горного пирога достигается благодаря использованию секретной рецептуры, хранимой и его создательницей мисс Элис. Она всю свою жизнь занимается изготовлением горных пирогов, используя при этом только самые лучшие ингредиенты, список которых она хранит в своей памяти. Единственный секрет, касающийся своего культового пирога, который мисс Эллис готова поведать, заключается в том, что пироги готовятся при строго определенной температуре, благодаря чему они приобретают свою характерную форму. Горные пироги недоступны свободной продаже в розничных магазинах. Каждый из пирогов специально изготовляется для своего заказчика и становится настоящим произведением английского кулинарного искусства. Вот почему это пироги так популярны во всем мире. Нет ничего вкуснее, чем только что испеченный украшенный пудрый горный пирог. Ну, кстати, пробовали. Честно, я не знаю, как на вкус. Надо спросить у главного героя. Так, ейбидинг. Вы зарегистрированы, покупаете произведение искусства, Всякие монализа там. Последний коллекционный слот закрыт. Солдовый виски. Проиграла. Металлодетектов выиграл. А, короче, это. Это, типа, жалкая породия на eBay. Понятно. Так, что у нас в Британии? А, погода. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь. Короче, все очень плохо. Так, это обиходные научные названия. В этом приложении приведен список общеупотребленных и научных названий различных химикатов, рыб, деревьев и растений. Аспирин, пищевая сода. Понятно. Рыба селедка, горбуша, ируша. Понятно. Окей, так. Домой не работает. Окей, что он нее там мой блок? А -а -а. Харри, личный блок 21 сентября. Каждый раз, когда я приезжаю в Барухил, я ожидаю, что мой вине Бага уйдет под воду. С того самого дня, как течение старой реки было восстановлено, я чувствую, как это место медленно затапливает труп. Руины оседают все больше и больше. Скоро древняя часовня скроется под темными водами. Древняя часовня? а Это вот эти вот развалины, это древняя часовня, наверное. Винси сегодня какая-то радостная. После прогулки в Беру я заглянул на станцию и купил ей кусочек горного пирога. Винси такая сладкоежка. Была бы ее воля, на землю лились бы шоколадные дожди. Наконец-то привезли металлоискатель, который я заказала в онлайн-магазине. Я так и знала, что в комплект не будут входить батарейки, но там хотя бы есть схема сборки этой чертовой штуковины. Не знаю, зачем я его купила. Наверное, вам не проснулась жажда приключений, и неудивительно. это археологическая лихорадка, охватившая весь Бэрроу Хилл, заразна. Так, но похоже, он мне все равно не пригодится. Когда я сегодня была у каменного круга, я увидела, как археологи проделали дырку в самом кургане. Когда они ушли на перекур, я не удержалась и заглянула в нее. Знаю, я не должна была этого делать. Конечно, я не ждала что-то найти, но потом я пнула ногой комок земли и увидела этот артефакт. Какой же он тяжелый. Кажется, он отлит из бронзы, и на нем причудливые рисунки. По-моему, он откололся от какого-то большого предмета. С одной стороны, он совершенно гладкий, и на нем что-то такое нарисовано. Надо было закопать его на место или отдать одному из археологов. Но ну, я положил его в карман и побежала домой. Тут появились эти дети с плакат местной эти раскопки. Надеюсь, они меня не заметили. Эмма, ты дура! Ну, зачем тебе металлоискатель? Ладно, вернемся к нашим баранам. Надо защитить несколько рекламных роликов к вечернему эфиру и выбрать музыку. Столько дел, пока дневничок. Окей, короче, она нашла кусок артефакта. И мы, кстати, тоже нашли какой-то какой -то артефакт. Так, ладно. Окей, металлоискатель. Она говорит, металлоискатель. Э -э О, хорошо. Так, эта проволока, по-моему, вот так вот была, да, здесь? Угу. Так. Это, наверное, на ручке стопудово. Угу. Так, это куда? А, это так. А это, наверное, низ, да? Так, Стой. О. Так, окей. И нет батареек. Нет батареек, ну ладно. Мы его хоть собрали, короче. Будь его собрали. Так, у нас больше э -э, здесь, в принципе, ничего нет. Можно отправляться э -э, дальше, короче, исследовать. А, мы хотели, короче, отправиться... к этому к светилищу. ты где тут выход? Я заблудился. А, ну все. Так, допустим, ладно, к светилищу мы хотели отправиться. Это нам, получается, идти надо вот в эту сторону. злостная телефонная будка я туда заходить не буду окей здесь в принципе тоже уже все ничего да нет ладно допустим Ну, не то что ничего нет тут что то есть но я пока еще не в курсе что так ладно а -а -а -а. Здесь мы все смотрим, здесь где-то, кстати, Опа. ягодки, хорошо. Здесь, кстати, где-то грибы еще были у машины, помнишь, да, надо будет сходить взять грибов, которые у машины были. И наверх еще был проход. Так. Ну первым делом я хочу зайти в светилище. Посмотреть, вот лестница наверх. Первым делом я хочу зайти вот сюда и посмотреть, что у нас здесь такое. Так, это что тут, на дубре какой-то? допустим он сюда нас не пускал у нас не было света вот теперь у нас свет есть <с> что-то он ни хрена не помогает ладно допустим ни хрена вот так ни хрена вот так ладно так. опа коробочка Добро пожаловать к роднику святого Анеки, путник чудесному месту, наполненному волшебством и дарующему духовное просветление. Если пожелаешь, оставь запись в этой книге. Элис Престидж. Какой прекрасный уголок природы. Здесь, вдали от остального мира, ты как будто оказываешься в прошлом. Мы чудесно отдохнули, а вода родника придали нам сил. Всю и А, это типа и книжка отзывов, типа книга, книга жалоб. А какая прелесть, только здесь можно действительно отрешиться от мирской суеты и почувствовать, как себя переполняет энергия природы. Мы шли по указателю вдоль дорожки и внезапно обнаружили чудесное место. Мэг и Бетти. Удивительно, но этого родника как будто не коснулись прошедшие столетия. Он избежал участия других памятников, которых коснулась разрушительная рука цивилизации. Это живое воплощение народных преданий. Джон Малгриф. Потрясающе! Об этом месте надо рассказывать в моей передаче. Я проходила мимо родника сотни раз, но только сегодня остановилась посмотреть на него. Слушайте наше местное радио Бэрро Хилл на волне 15.3, Эмма Харри. Даже Эмма здесь была. Окей. В этом месте можно чудесно отдохнуть во время похода. Мы с удовольствием провели время здесь в Корнули. Тут есть на что посмотреть. Каменный круг на вершине холма впечатляет. Мы обязательно вернемся сюда еще раз. Оскар и Кейт. Я прихожу сюда, чтобы заняться медитацией, ибо только в этом священном... Вместе а разум мой чист от тревог и суеты. Приятно знать, что другие люди тоже приходят сюда, чтобы насладиться безграничным покоями, кристальными водами родника. Сегодня я зажигаю фиолетовую свечу, чтобы очистить мою душу. Элис Престидж. Так, вот это Элли... Элси Престидж. Вот это вот... Это она, да, Элси, Наверное. Походу, короче, тот тайник, где был артефакт, это она же. Видишь, она все так пишет, короче. Э, ну, в таком виде. Как будто, знаешь, какая-то там. Кол не колдунья. Я не знаю, как, как ее позвать. Привет, Элси. Какая замечательная идея ставить здесь гостевую книгу. Тихие звуки воды, журчащие под сводами грота, умиротворяют меня, Мэгги. Мне кажется, что это место ничуть не изменилось с древних времен. Как будто ход времен над ним не властен. Я слышу голоса в моей голове. Они повествуют мне о загробном мире. Я ощущаю чье то присутствие. Я слышу звуки барабана и кто-то шепчет мне свое имя. Джимми Флинниган. Другое имя возникает в моей голове. Это Генри. Дерек и Сэм. Мерзкое, мокрое, грязное место. Не понимаю как кому-то оно может нравиться. Кэрол. Кто-то недоволен. Какое завораживающее место, я попытался проникнуть дальше, но там слишком глубоко. С этим родником, как и со многими другими в Куровне, связана какая-то легенда. Я обязательно узнаю больше об этой святой Анеке, Пит Эстон. Я прихожу к этому роднику с тех пор, как его показала мне моя бабушка. Ей же показал его ее отец. В это время года надлежит провести ритуал освещения круга, но сначала я должна собрать воду. Я, сначала, я начала ритуал благословения воды, с прославления святой Анеки, вдыхая энергию в каждую из стихий, как гласит легенда, вычерченная на камне. Анека спустилась к нам с неба, на земле и светила нашей жизни своим присутствием. Мы должны быть благодарны ей за святую воду, что бьет из святилища. Она наполнена благословением духа Анеки. Нет ничего чище благословенной воды. Я возношу хвалу и благодарю святую Анеку. Теперь я поднимусь на холм, пройду через лесную чащу. Следую древним тропам и окроплю священной водой камень Хенрик, как учила меня бабушка много лет назад. Так, погоди, священной водойка. Ага, мне надо черпнуть воды, короче. Черпнуть этой священной воды и это будет дар, короче. Я понял. И я прославляю каменных стражей, глядящих на нас с холма. Это место покоя и умиротворения. Мое подножение напомнит древним о том, что мы ничего не забыли. Так, погоди. А, камень Хенрик, священная вода. Так, погоди, надо записать, короче. А, Хенрик, вода. Потому что я на всякий случай запишу, потому что я думаю, что мы все-таки будем делать, короче, подносить дары. Чтобы успокоить вот эту вот всю дичь, которая здесь творится. Вот. Окей. Так. А вот, в принципе, и вода, да, надо будет зачерпнуть сейчас. И здесь у нас ничего. Корни деревьев. Окей. А, ни хрена себе там. Символ рыбы, смотри. Какой-то Д. Да? Может, сюда надо поднести дар. Погоди-ка. Дар рыба. На рыбу, да, похоже. Вот что-то надо вставить сюда О, да ладно Погоди, что-то открылось Ух ты, катулька Прикольно Так, печать какая-то Или это монета? А это монеты, ну или печати, да. Так, это что у нас? Мелодия какая-то. Неужели что-то будем играть? Держит солнце. Здесь отпечаток руки. Эта земля жива. Я чувствую биение ее сердца. То, что никогда не должно было пробудиться, просыпается. Скоро закончится великий сон. Ему понадобится помощь. Он должен знать, что земля невредима. В отношения будет принесены. Это моя обязанность, только моя. Аббатство знает о том, что я намереваюсь сделать. Гластонбург желает. Гластенбург желает меня уничтожить. Часовня была разрушена. Я прячусь здесь под защитой Аннеки. Они не сунутся сюда. Древние защитят меня. Еретики, еретики, еретики, кричат они. Уши мои кровоточат от их криков, но я не колдун. Это дело рук не служителей дьявола, но служителей науки. И просвещение семь подношений будут сделаны семи камням ну вот про че я говорю семь подношений значит надо семь дорог семь подношений окей опять какие-то мелодии или что это мелодия аханайка аханека, аханека спустившиеся с небес на нашу святую землю благослови нас святой водой чтобы души наши воспряли вновь окей ай все что ли? Я даже вот эти вот монетки не возьму. Ну ладно, допустим. Допустим. Так, прикольно, да, святилище такое, как бы оно. Прям здесь еще, смотри, проход. Ну-ка давай сюда зайдем еще, посмотрим сейчас, а потом уже подойдем к свечам. Угу. Так. А это образ, наверное, священной анеки. Скорее всего. Так, это непонятно, что пятно какое-то. Так, свечи. А да ладно, смотри. Не берется. Зато могу монетку бросить. Загадать желание. Странно, не берется. Погоди, а свечи, наверное, зажечь можно, но. Так. Может теперь? Может теперь можно взять. А чё потухли? Э! Или в определенном каком-то порядке надо зажечь их? Погоди, она говорила, зажигаю фиолетовую свечу. Фиолетовая свеча это вот это, да? И все потухло. Я думаю, в каком-то надо порядке, короче, это зажигать. В каком-то... Это правильно, наверное, порядке. Блин. А, что то мы еще читали, короче, помните про священный источник и что-то читали, короче. А... Тоже там, по-моему, или про свечи, или про что-то, короче, было про какой то свет или что. Надо будет полазить в этом в одной из комнат, короче, этих а, ученых было что-то написано. Вот. Там что-то они писали, или про свечи, я вот не помню, или про свечи, или про что-то, короче, писали. Потушить. Не, ничего. Не знаю, короче Будем разбираться Будем разбираться, друзья Пока это ничего не... Но в любом случае, я так понял, надо, короче, зажечь как-то вот В как а каком-то порядке, наверное Или определенные какие-то свечи Вода светится И нам надо будет, короче, взять Да Хотя, может быть, это я придумываю, но Но все может быть Вот Так Теперь можно сходить, так, наверх мы пойдем, наверное, уже в следующей серии. Так, я сейчас хочу сходить взять грибов, которые у нас возле машины находятся. Блин, шорохи такие вообще непонятные. Вот. Вот. Вот вот этих, короче, грибов надо взять. Это о Грибочки, так, окей. Да. Ну и, наверное, на этом закончим. Вот, друзья. В следующей серии пойдем, короче, туда наверх сходим. Вот. Дальше по плану, как мы посмотрим, что там наверху находится. Дальше по плану пойдем обратно в... Бензо, ну На бензоправку вот, Мотели в эти Там полазим, короче, еще раз В документах э, вот, Там по-любому что-то было, короче, насчет вот этих свечей Насчет какого-то вот этого святилища Что-то было написано, я не помню Если вы помните, то пишите в комментариях И как бы тем самым вы Ну, сократите Время прохождения вот этих блуждений Короче, туда-сюда Вот, ну я думаю э, Снова сходить к Бену Может он что-нибудь скажет нам что уже там оклемался или что-то произошло потому что мы уже столько всего сделали я так думаю что это здесь все основано на скриптах как бы что-то ты сделал должно что-то поменяться вот. так что я думаю стоит заглянуть ну а кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте плейлист ссылочка на прохождение будет в описании с вами был валерий всем пока